Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня для, у меня для вас отличное предложение. чем же оно отлично? Дом и квартира находятся в очень хорошем районе города Краснодар. Дом уже построен, даже сдан. Скоро заселение, ждать не надо. И квартира с ремонтом. Пойдемте посмотрим, что из себя представляет квартира. Итак, мы с вами входим в подъезд, в подъезде ремонт, два лифта, пассажирский и грузовой, на лестничной площадке находится 3, 6 квартир, 5. 5, извините, ремонт в квартире, вот так мы заходим, двухкомнатная квартира. 65 квадратных метров. Сюда у нас комната 19,5 квадратных метров. Застекленными окнами. Обои 0 на полу. Межкомнатные двери, фурнитура. Сюда у нас получается ванная порядка 5 квадратных метров. И стоит уже смеситель. Раковина, ванна установлена. Здесь у нас еще одна спальня, она порядка 14 квадратных метров, 13 с половиной, если быть точным. По 4 розетки в каждой комнате, плюс выключатели. Вот. Коридорчик здесь небольшой, всего лишь порядка 5 квадратных метров, даже чуть меньше. Сан... Туалет. В туалете счетчики на горячую холодную воду. И очень большая... Кухня-гостиная. 15,5 квадратных метров. В кухне установлена электроплита «Мечта». Раковина подведена. Также у нас 4 розетки. больших. Из кухни выход на балкон. Балкон с видом на придомовую территорию. Придомовая территория у дома уже Облагорожено. Детская площадка, асфальтовые дорожки. Вот такая вот квартира. За подробную информацию обращайтесь ко мне в личку, что, где, сколько, какие варианты. Единственное, могу сказать точно, что вариантов таких квартир осталось совсем немного. И удобство в том, что эта квартира стоит в пределах 2,5 миллионов, а их осталось совсем чуть-чуть, 15 штук.